Всем привет, друзья! Начинаю сегодняшний влог. Так, вот Даринка моя, солнышко мое, пьет водичку. Сегодня э, с утра отвела в садик Аминку с Динаркой. Аминка второй день, но они у меня второй день сегодня пошли. И Аминка, я не плачет, не хочу ни в какую, говорит, садик. Я пойду, мама, с тобой в огород. Она привыкла все время с нами в огород бегать. Я говорю, это улыбается, я разговариваю. Да? Водичку пьем. Ай, водичку мы очень любим водичку пить. Вот. Я, говорит, в огород пойду, я буду там Дарина играть, смотреть ее. Я говорю, ладно, ладно, ты придешь, я тебя заберу. Андрей съездил. Сейчас Короче, на Андрей сейчас хозяйство, он накормил все. И затем в пятерочку сгонял. У нас здесь грецких орехов нет на нашей улице заречной. В магазине вот закончились шоколад сказала купить ему темный он у меня съездил купил сказала две шоколадки он мне купил три шоколадки это на варенье на сливовое варенье я говорю ладно фиг с ним сказала грецких орехов 200 грамм купить он мне купил 400 грамм это это тоже на другое варенье тоже сливовое два сорта будет вот я говорю, что так много купил? Он мне говорит, так я, говорит, заранее купил, чтобы тебе вечно мало не было. Хм. Обеспечил, короче. Так, Даринки купил, много пюрешек. Разных разных, разных. С пяти месяцев, четырех. А, это Аминки с Динаркой. Он взял. Вечером придут, чтобы им нравится. Смотри, круто няню взял пюрешек, пюрешек, четырех месяцев. Взял на, напиток, сок. Я говорю, зачем взял? У нас своего есть. Папы же, они любят вот, покормить, откормить свои детишек. Так, у меня сахар заканчивается, вот как вы видите. Компот делала на днях. Сделала сразу 17 банок. У Ольгины мои Почти закончила, у Ольги еще один мешок остался, все, трехлитровый панок опять нет. Ольга сказала, а если что, позвонишь, позвоню, потом как-нибудь эти надо выработать. Так, Андрей купил еще мне сахарок, здесь, килограммами. Что-то в магазине, говорит, там не, не было в оптовом, вот он мне купил. Короче, обеспечил, сейчас пошел он плитку ложит у моей знакомой. Сейчас, говорит, на пару часиков грунтовкой загрунтую и... Пойдем, говорит, поросенка говорить, а ты пока со сливами разбирайся. Ладно, говорю, сейчас со сливками буду разбираться. А потом, а потом мы пойдем в огород. Потому что у меня пришла там а, моя рассада, как вы видели, я на видео вам показала. И буду это все сегодня сажать, сажать, сажать. У меня малина там еще стоит. Короче, вот так вот, друзья. У меня сейчас стирка продолжается. С сегодняшнего дня у нас уже все. похолодание началось. Ну, в принципе, вот так вот. Что-то смс-ки идут и идут. Идут и идут. Ладно, друзья, встретимся с вами в огороде. Мне интересно, что там пишут. Ага. Так что, друзья, пока-пока. Ну вот, друзья, мы пришли в огород с Даринкой. Андрей варит поросенку. Ну там э, пришел на два часа, чтобы сварить. Потом опять на работу побежит. Вот. Пока он варил, у меня он, смотрите, слева собрал. Вареница, чтобы я сделала из свежих ягод. Ну, я такие больше люблю вот эти зелененькие. Они к завтрашнему дню уже покраснет. А вот эти я уберу на компоты. Компотики буду. Варить опять. Вот моя малинка стоит в бочке. Короче, ее сейчас я посажу, подрежу и вот все за все уки-доки. Затем цветы мои вот здесь стоят. Вот Танюшкины сунула, Полила <coughs> дождик прошел, хорошо. Ту сажать сейчас. Затем еще один Андрей меня удивил, удивил конкретно сегодня. Пойду яйца покажу, <смех> улыбается в смеется. Короче, искали курицы, все две штучки несли, несли. Но мы знаем, что две курицы только несутся. Остальные непонятно где. Андрей начал искать и нашел вот, смотрите, вот друзья, нашел. Сколько здесь? Много же нашел. Пол ведра набрал Так, 3, 6 Ой, считать не буду Штук 30 точно есть Это синавале, говорит Еще где-то там Надыбал Короче, нашел места, где они несутся Ой, вся братва за мной идет Вся братва за мной идет 25? Вот я говорю, около 30 Кстати, там у тебя несутся ведь Оставил. Ага, вот там несутся, начинают. Классное место вообще для них, чтобы они там неслись у нас. О -о -о. Андрей ее доит сам. Сева, сливы мягкие сюда кинул. Там низу. А. -а, -а. Надо, но стоит, кричит. А, он козу свою потерял. Иди, давай, все дается, хочешь, что ли? А ты же здесь, вот теперь она не уходит. Вот яблочки, поросенку, поросенку и всяк всяк. Кабачочки. Надо будет выбрать бычковые крубы не хочу сделать не знаю когда успею прям друзья не знаю руки то две руки то две хочу где мое солнышко здесь где наше солнышко маленькая принесли мы сок У не здесь смотрите затарила я ее сейчас показывала друзья здесь у него сок чай стоит а пюрешки делать Пюрешка. Пюрешка. Соской. Ай, соска, соска юная, ложка она мягкая такая. Короче, затарились по полной. Да, мама тебя затарилась, ее накормить хочет. Вот так. так как мы любим сосу нашу. А, так, работа очень много. Трудитесь. Друзья, а так давайте посмотрим мы вместе с вами. Обязательно я, когда прихожу в огород, обязательно я проверяю нашу теплицу. Наши теплицы. Вот надо будет здесь полить. Сейчас малинник посадить и полить горщицу. Ну что, перчики краснеют. Чики-пуки, все круто. Все классно. Один огурчик оставила здесь. Растут может еще будет не знаю а если что выдрать несложно быстро можно выдергать так укропчик зашел поливать надо быстро пойдет лучок мучок три диска так пошлите в теплицу где помидоры растут можно а не будем вытравить. не надо <как> помидорки так, ну что помидоры-то у нас? Друзья, я вам хочу прикол показать. У нас коза Манька. Андрей назвал Манька, это Камалатна Манька. Смотрите, как сива наяривает, интересно. Мусолит, мусолит ее во рту. И сейчас, смотрите, выплянет. Косточка выпленет, да. Опа! <свят> Витамины! Так что косточки не надо грызти. К тебе идет. На, на, на, на. Ты будешь, ты? Не надо, молоко невкусно будет. Ты, ну, ты Бяшу своего кормил. Фу, ты девочка, блин. Нельзя. Правильно, не надо. Бяша, я... бяша, бяша тот мужик, что ему. Аркана лежик тоже выпить, наверное. Дереза, дереза. Успела заснять, как она сливы ела. Ешь, ешь, молоко вкусное будет, поросенку. У него молоко-то и так вкусное. Четыре не несутся. Орлицы. Орлицы. Ну, это наши же и несутся. Да, это, наверное, месяц, который несутся. Ведь они же первое время только мелкие несут, а потом уже большие встают. Андрей доваривает да кашу, кашу малашу. У меня четыре хватит. Сегодня у нашей птицы фруктовый салат. Сливы, Сливы яблоки. Гуси от радости загакали. Га-га, пошли яблоки хавать, говорит. Яблоки вышли. <laughs> Я там траву дергаю. Траву готовую едят. А так, куда у нас? Козата убежала. А, вот она. А, с курицами, с гусями бегает кто как бяшень не идет. <смех> Бяшка орет. Сейчас теперь видел, как не орет. Спи, спи. спи. Бай, бай. Дарина, спать надо, да. Тихий час. Короче, друзья, посадила я цветы не все, не до конца, но малину засадила. Посадила, досадила. Uh, на видео я не засняла, так как у меня Даринка плакать начала и мы побежали домой. Андрей был uh, <coughs> ушел домой, был ну, заканчивать работу свою. Вот. А сейчас я хочу показать, какой Андрей нам ужин приготовит сегодня. Uh, назва... Головой Называется она <головой> по-морецки <мотается> лашкамуна. Плошкаму. <голову> Плошкамуна. <голову> а по-русски? Картошка с яйцами. С И с молоком. Вот так Андрей крошит. Я говорю, я не помню такой рецепт. Ты что говорит, забыла что ли? С бабушкой делали, говорит это. Ты с бабушкой делал что ли? С бабушкой делали. А я не делала, да? Я где была? Ты не я просто не помню, наверное. Вот сегодня Андрей яйца собрал. Я мелочь картошку начистила. Которую мы в мешке собрали, там нарезанное всякое такое. И фигарим мы ее. там, там Дарина. А что это такое? Нет. <соединяющие> а это, это не это Дарине папа купил. Ты же съела свое. Ты видела свое где? Тихо-тихо. <соединяющие> ты это мой телефон взяла? <соединяющие> у папы? Да. <соединяющие> Даринка-то что у меня развлеклась? <соединяющие> Дай-ка. Теперь солит. Динара такое молоко не хочет. Костя только любит. Невкусное, говорит Андрей. Вкусное молоко-то, Динара. Да. Нет ее, она отключилась. Это, да ведь вкусно? Это молочная душа у меня Аминки оставь. Она хочет mm -hmm. тоже. Это масло-то все закинешь. Mm -hmm. -то. Она не хочет. О! Может из-за этого, Светка? Нет? И ставим духовку на минут 40, да? Смотрите, смотрите, смотрите. Я корочка не покажу. А? Пока корочка не покажу. Пока корочка не покажу. Короче, я вам покажу, какая получится лакша муна. Лакшари, короче. Лакшка муна, Плашка Муно. Не лакшери, а плашка Муно. Ладно. Нямка-нямка. минут сорок постоим. Так, протереть надо промыть. Так, барабанная дробь. Ту-ту-ту-ту-тук. У нас поспева... поспела картошка. Поспевала, говорю. Опаньки, красотища. Ой, красота. Как все аппетитно. Теперь будем... Ничего ходить. Будем Кушать будем, да? Папа сейчас накладывать будет нам. Снапак. На, это Это вкусно. А это как и снимать сейчас? Пашка мона. Пашка мона. Бабушка Липа так с папой. Ой, вкусушки. Приятного аппетита. Это. Все, друзья, на этом мы с вами попрощаемся. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставим лайки. Пока-пока. Ой, ты умница моя. До свидания. Правильно. До свидания.